Как? Ой, бля. Я вышел в прямой эфире, ебать. Шараут, <свес> штат. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Дорогие нахуй В общем настал тот самый день Настал тот самый день Когда мы узнаем кому же достанутся ебучие призы У меня не получается Не получается трансляцию вести у меня Для я немного ну, не знаю блин. Ладно. В общем, <смех> давайте пока собирается весь чесной люд. А, расскажу информацию, которую сегодня мы узнали про Али, человека, который спизил призы. А, спасибо нашему тайному агенту. Я думаю, ты здесь Хорошая работа В общем Во-первых, оказывается Что это не Али А Батыш Но как-то это на это похуй Во-вторых Машина, на которой он все перевозил И на которой он работал В угоне То есть он ее угнал То есть он настоящий гангстер он не просто спиздил у нас вещи, а сделал это на угнанной машине. Понимаете, да? Пиздец. А, далее. Я понял. Далее. Остается а, он, короче... Он живет в Узбекистане, уроженец Узбекистана. И по последней инфе, а, Батыр сейчас находится там. На своей родине. Он успешно продал все наши вещи Скорее всего, в какие-то ломбарды или скупки И забрал всю свою семью И улетел в Узбекистан И сейчас он там Ну, вроде как, хорошо живет Как говорят очевидцы Подбухивает, блядь, развлекается В общем, настоящий гангстер Угнал тачку, спиздил вещи Продал и съебался к себе в страну. Даже как бы... Ну... Не обидно теперь. Это настоящий рок н рольщик настоящий гангстер. Батыр, ты красавец. Ты отъебал всех, блядь. Вот. Ну, мы сейчас думаем, либо мы будем как-то это дело уже через Интерпол решать. Я думаю, Кизяка нам в этом поможет. Ну, скорее всего, просто забьем хуй Ну, потому что, бля Ну, сами виноваты Взяли, доверили Батыру, блядь Шмотки свои Так, камера В общем, а Батыр настоящий генгстер Настоящий Вот не Юра, ни Никто-либо еще никто, ни, ни один из ваших русских рэперов-кумиров Не такой гангстер, как Батыр, блядь Угнал тачку, спиздил вещи и съебался Молодец. А, сука. В общем, а теперь давайте узнаем, кому кому я повезу призы. Я очень надеюсь, что победители будут из России. Что они будут поближе к центру России. Но в любом случае... Даже если придется лететь куда-нибудь далеко-далеко-далеко, слова надо держать. В общем, и перед тем, как решится судьба очков Шарика и Грилс, еще раз хочу поблагодарить большое, большое спасибо всем вам, что вы, несмотря на то, что призы спиздили, все равно не убирали репосты, и, блядь, нормально, молодцы. Спасибо ювелирке, Мози. Спасибо, что согласился сделать копию. Спасибо мастеру Амиру, который делал грилзы. Что теперь он сделает прям лично для победителя по его слепкам. Ну и хули, ебать, момент истины. Давайте, чтобы максимально все кристально, честно, прозрачно показываю. Приложение Lakeae называется. Давай даже обновим страницу нахуй, чтобы потом никто ни, ничем мне не мог напиздеть вообще, блядь. Обновляю, да? А, интернета нет. <coughs> <г Story> 아, сейчас, интернет. <coughs> Все. Все, вот приложение Лакию. Ссылка на запись. Э, ссылка так. Если вставить ссылку на группу сообщества, победитель будет определен среди всех, кто сделал репост и вступил в группу. Э, группу указывать не будем, потому что условия не было такого, что надо быть обязательно подписанным. Просто ссылку на запись. Вот она. Э, запись. 12 октября. 146 репост. 46... Много. Так, копируем Копирует Вот, смотрите И вставляем сюда Ух, нахуй, блядь Ууу, страшно Так, сначала решаем судьбу очков Ок Ладно, итак, очки отлетают Альмир Ахмедшин, подожди, сначала я должен проверить твою страницу. Репостнул ли ты до того видео? 14 октября, заебись. Казань. Казань. Красавчик. Блядь. Казань. Татары топ, блядь. Альмир, вот эти, забудь про эту хуйню, которая сейчас у тебя на ави. Теперь эти гучи линзы твои, я тебе их привезу. А? Так, добавим в избранное, чтобы не проебать пацана. Погнали дальше. Теперь, теперь решаем, кому, от, кому делаем грилзы. Кто пойдет в стоматологию снимать слепки своих зубов. И кому мы будем делать грилзы. Полетели нахуй. Егор Маркин. Проверяем опять, не фейк ли ты и не репост он ли ты поздно. Не фейк. Так, Репост. 12 октября, в день выхода альбома. Егор, поздравляю. Откуда ты, кстати, ебать? Из школы-интерната. Так, вот, а... Помню. Может, там есть. Блин, братан. Сейчас, да, его сразу добавлю. Короче, Егорушка, поздравляю. Тебе, товарищ Амир, сделает грилзы. И лично для тебя. Так, ну, может, как как понять? Наверное, по интересным страницам можно понять. Откуда он нужен? Ну какой он типа, ну мне интересно сейчас. Ладно. Набережные челны онлайн. Значит, что он из челнов? Челны это, в не принципе, далеко? тоже недалеко, да? Далеко. Нормально, все в порядке. В порядке, нахуй. Красава. Ну и теперь самое главное. Цепочка стоимостью уже не 250, а 500, блядь. За 500. 500, блядь. 500, блядь. что гангстер один ее пизданул. Итак... Цепочка отправляется. Ня -ня -ня -ня -ня. Не покажу нахуй. А кому досталась цепочка, узнаете завтра. Всем спасибо. Ладно, я не настолько гандон. Сергей Выдрицкий. Братан. Все пацаны, да? Проверяем. Ну, конечно, да. все люди. Итак, Сергей, когда Сергей репостнул альбом? 14 октября. Молодец. Ну что ж, а ты откуда, кстати? Ну-ка, братан, о тебе ты будешь самым стильным нахуй в своей школе. Или, может, вот ты, или вот. Сергей смелый и единственный разговорчивый. И глав. Короче, везде их трое, возможно. Ага, так. Вы видите, это, это вейп и жижа. Все, я снимаю его с конкурса. Новый, новый Ладно, шучу. шучу. Вот, братан, пиздец, бабочку забудь, нахуй. Там скоро будет висеть сияющая цепь. Так, а ты откуда, кстати? Блин, даже и никаких намеков, братан, откуда ты? Давай по друзьям будем смотреть. Клин. Что такое Клин? Тоже, бля, он походу из Клина. Где находится Клин? Я, если честно, впервые слышу о таком городе. Город. Город Клин. А, в Московской области. Ну, в Поряде? В порядке? Ну, что ж, ебать. Вот. И решили мы судьбу всех трех призов в ближайшее время я постараюсь как можно быстрее доехать до всех и вручить. Можете убирать все репосты нахуй, потому что мне похуй, если честно, на их количество. Вы просто чуть позже узнаете, для чего это нужно было. И всего хорошего. Не болейте. Оставайтесь с нами. Запасайтесь скотчем, скоро Новый год.